Приветствую вас на своем канале, с вами Наталья Дурнева. Сейчас хочу вам показать, как в Camtasia Studio 8 загрузить видео и сделать в нем текст. Для этого нам нужно видео, которое мы будем обрабатывать. Перетягиваем его вот сюда, копируем. И после либо правой кнопкой мыши добавляем на шкалу времени, либо же просто перетягиваем. Давайте сделаем выше дорожку, чтобы было удобнее, более видно. И теперь смотрите, нажимаем вот на это облачко, и здесь выбираем текст. Здесь много есть всяких стрелочек, выносок и так далее. Можно, допустим, ставить какие-то кнопки, размытие поставить или еще что-то. Нам сейчас нужен текст. Вот он у меня уже текст здесь есть. Теперь его просто нужно поставить, как нам нужно, в видео. Вы можете ставить текст, ссылку на сайт, может быть электронную почту, еще что-то добавить. Можно выбрать вот здесь размер шрифта. Можно выбрать также шрифт, который нам нужен. Ну, то есть, посмотреть, поиграть вы можете, допустим, вот так, ну, это как пример. И смотрите, чтобы у вас оно встало, вот, допустим, не только просто, видите, здесь уже нету, а по всему видео до конца наводите на него мышь и просто его растягиваете. Вот желтая полоска появилась. И он сейчас этот текст у вас на протяжении всего видео. Как по мне, так я считаю, что это очень удобно. В последнее время мои видео стали пользоваться популярностью не просто на моем канале, а на других каналах. И поэтому я считаю, что это выход для меня из положения. Человек всегда может меня найти по данному хэштегу НАТО22 или Наталья Дурнева. Если вам было мое видео полезно, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Наталья Дурнева. Всем спасибо за просмотр и удачи!